Глава 5. Путем гонений Церковь в нашем уезде возрастала как в благодати, так и в численности, поскольку Бог совершал спасение множества людей, и многие горели желанием приобретать новые души. Однако вскоре мы столкнулись с противодействием. Власти поднялись на нас, потому что число уверовавших во Христа неуклонно возрастало. Раньше в нашем селе вообще не было христиан. Посчитав главой нашей церкви мою мать, власти начали ее преследовать. Ее водили по улицам с шутовским колпаком на голове и заставляли посещать уроки перевоспитания, чтобы помочь ей избавиться от ложных убеждений. После того, как руководить общиной стал я, гонения перекинулись с матери на меня. К матери стали приходить представители власти, с расспросами о моем местонахождении, но она обычно не обращала на них внимания или делала вид, что не понимает, о чем они говорят. Через некоторое время ее оставили в покое, полагая, что она сошла с ума. За проповедь Евангелия «Меня впервые арестовали» 17 лет. В последующем аресты и допросы в отделениях КОБ не прекращались. Однако эти гонения не ослабляли нас, а делали сильнее. Чем больше преследовали нас, тем больше рвения и любви проявляли мы в деле благовестия. Мы напоминали Израиля, которого поработили в Египте как говорится в книге «Исход» в первой главе, в двенадцатом стихе. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. В 1977 году умер мой отец. В последние дни он ослабел и ничего не ел, и, наконец, в возрасте 66 лет отошел в вечность. Раковая опухоль, от которой Господь исцелил его в 1974 году, не дала метастазов. «Я тяжело перенес смерть отца». Я знал, что Он спасен и теперь пребывает на небесах, но ужасно тосковал без Него. Он был для меня поддержкой в служении и всегда побуждал меня служить Господу всем сердцем. Зимой 1978 года мы впервые начали преподавать «Водное крещение». Новообращенных приходилось крестить в проруби, в ледяной воде, ночами. Это было относительно безопасно, поскольку в это время полиция обычно дремлет. Не раз мы сотнями крестили людей в реках и ручьях Южного Хэнаня. Иногда Бог являл чудо. Никто из крещаемых не ощущал ледяной воды. Некоторым вода казалась даже теплой. В конце 70-х годов к Богу ежедневно обращалось множество людей. Они имели насущную нужду в наставлении и утверждении в вере. Мне было едва за двадцать, но меня уже считали зрелым руководителем церкви и одним из старейших христиан. Я ведь обратился к Богу, в 1974 году. 1980 год стал необычным для церкви в Хенане. Он запомнился нам как год, в который Бог постоянно творил знамения и чудеса, так что слово Иисусова достигало множества людей. Тот замечательный год был свидетелем громадного роста церкви. Позднее многие братья, обращенные с 1980 года, стали главами церкви Божьей во всем Китае. Хэнань превратился в китайскую Галилею, откуда, как известно, происходили многие из учеников Иисуса. На одном собрании в уезде Наньянь Сотням людей, как верующим, так и неверующим, было видение прекрасного корабля, плывущего в море облаков над местом собрания. Многие под воздействием этого знамения каялись в грехах и посвящали свою жизнь Христу. В селении фэн шуэ -Линь в переводе с китайского водораздельных хребет, что тоже находится в уезде на Нянь, после долгой и тяжелой болезни, лежал при смерти один неверующий. Его родные никогда не слышали благой вести. И вот однажды ночью этому человеку явился Иисус и сказал: меня зовут Иисус. Я пришел спасти тебя. Селение Фэншуэй-Линь расположено в отдаленной гористой местности, которую наши проповедники еще не посещали. Там не было ни церкви, ни пастора. Потому, когда я впервые попал в эту местность, то поразился тому, что благая весть достигла здесь многих сел и множество семей приняли веру Христову. Но что удивляться, если сам Иисус проповедовал им? Эти новообращенные теперь жаждали получить наставление из Его Слова. В декабре 1980 года, за несколько недель до Рождества, Сатана решил приступить к нам с истинными искушениями и обольщениями. Временно ослабив гонения и преследования, он начал лукавить и вводить нас в заблуждение. Местное правительство организовало съезд 120 религиозных представителей со всего уезда. На съезд пригласили глав, Исламских, буддистских, даосских и христианских конфессий. Тогда мы ничего не знали об основанном правительством движении Патриотическая церковь трех благ. Под тремя благами понимали три фундаментальных принципа этого политического движения: самораспространение, самообеспечение и самоуправление. Многие христиане посчитали это дело неплохим и обрадовались тому, что по всей видимости занимается заря нового дня, когда верующие будут поклоняться Богу свободно, без вмешательств и преследований со стороны государства. Я отправился на этот съезд, внутренне готовый присоединиться к новой церкви и даже стать ее главой в нашем уезде, если это будет угодно Богу. Съезд был организован объединенными усилиями местных отделений, Комитета по делам религии и Комитета общественной безопасности. Для каждой Религиозной ассоциации на съезде предлагалось избрать своего председателя и своих членов комитета. Глава местного отделения комитета по делам религии пригласил на это собрание меня, поскольку я пользовался репутацией евангельского проповедника, и кроме того, у меня имелась Библия. Больше 90% делегатов хотели видеть председателем Христианской Ассоциации меня, хотя некоторые публично оклеветали меня, называя пастором-самозванцем, поскольку я не учился в семинарии. Один человек по имени Хо выступил в качестве моего главного обвинителя, так как на месте председателя ему хотелось видеть самого себя. Он утверждал, что уверовал в Иисуса с тех пор, как был еще в очреве матери. Однако все знали, что во время культурной революции он отрекся от Господа и исповедовал совершенно либеральное, центрированное на человеке богословие. По ходу съезда Хо Гордо объявил себя более квалифицированным пастором, чем я, поскольку учился в семинарии и миссионерской школе еще до 1949 года. Он убеждал делегатов в том, что именно он лучше всех позаботится о делах церкви в нашем уезде. Хо сказал что государство должно выступить против меня и моих сотрудников, поскольку мы ходили повсюду, незаконно благовествуя, исцеляя больных и изгоняя из людей бесов. Он говорил, что нас следует остановить, ведь мы нарушаем общественный порядок и угрожаем миру и стабильности. На заседании съезда этот человек пришел в ярость, и стал кричать на меня. Пока мог, я оставался спокоен, но потом я почувствовал, как во мне вспыхнул огонь Божий, как у Иисуса, противоставшего менялом в храме. Когда Хо закончил свою речь, поднялся руководитель местного отделения КОБ и предложил ему продолжить выступление против лжехристиан наподобие Юна. Радостно, потирая руки, он сказал, «Пожалуйста, расскажи нам все, что ты знаешь о том, как Юн и его товарищи нарушали общественный порядок. Поведай о греховности христианства. Расскажи». Как эти самозванные пасторы хотят погубить наш народ?» Таким вниманием и почетом Хо был явно польщен и снова поднялся. Он гордо объявил. «Мы, подлинные христиане, имеем много жалоб против лжехристиан наподобие юна». Тут я вознегодовал на то, что этот человек клевещет и бесчестит Церковь Божью перед неверными, и уже не мог сдержаться. Я встал со своего кресла и повелел ему именем Иисуса Христа замолчать. На съезде поднялся страшный шум. Я исполнился силой Духа Святого и объявил им Слово Господне. Этот съезд неугоден Богу. Я указал пальцем на людей, называющих себя верующими. Вас, робкие сердцем, осудит Бог. Библия призывает не преклоняться под чужое ярмо с неверными. Могут ли свет и тьма уживаться вместе? Церковь Бога Живого не должна иметь никакого общения с идолами. Бог и его церковь будут судить вас не успел я закончить своего выступления как некоторые братья и сестры подбежали ко мне со слезами на глазах и усадили меня обратно в кресло умоляя остановиться во избежание страшных последствий сотрудники коб и руководители религиозных общин пришли в бешенство. Они вскочили и стали бить по столу кулаками. Они угрожали мне. Что ты возомнил о себе? Как ты смеешь срывать этот съезд? Приглашение на следующий съезд не жди. Услышав это, я тотчас встал и объявил. Я уезжаю, и никогда больше не приглашайте меня на подобное собрание. Вот как Господь вел меня, чтобы мне посвятить свою жизнь делу евангелизации Китая и росту домашних церквей. С того дня... Я понял, что Царство Божье ни при каких условиях не должно связываться с политикой. Конечной целью марксистского учения является полное уничтожение всякой религии. Непорочная невеста Христова никогда не будет под пятой атеистического государства и не поставит над собой людей, ненавидящих Бога. Истинная Церковь является не организацией, управляемой земными уставами, а святым собранием живых камней с краеугольным камнем Иисусом Христом. Покидая зал съезда, я почувствовал себя свободным, как птица. Новая песня родилась в моем сердце. Во след Иисусу, пустившись из дома, Свой крест я в туманные дали понес, Деля свои тяготы с Господом Богом, Евангелия радость я многим принес. Пусть хлещут навстречу противные ветры, Потоками слез омочая лицо, И множеством тягот ложатся на сердце, Христова любовь не предаст Своего. Господь утешает меня благодатно, храня в чистоте совершенной всего. Я помолился. «Господи, куда мне идти? Господи, что будет со мной?»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 В последующие недели и месяцы Бог стал учить меня отличать его церковь от китайской патриотической церкви трех благ. Мы знали, что патриотическое движение трех благ было целиком и полностью изобретением китайского правительства, которое в собственных политических интересах поручило Открытым, законным церквям за соответствующую мзду управлять христианами. Верующие из патриотической церкви трех благ напоминают нам птиц в клетке. Да, они способны петь Богу, но окружающая среда сдерживает их, подрезает им крылья. Они свободны петь в пределах ограничений, наложенных на них. В домашних церквях мы радуемся и поем ему из глубины сердца. Мы вырвались из клетки и уже никогда не вернемся туда. Известно, что птицы, посаженные в клетку, не имеют потомства тоже верно и в отношении большинства верующих Патриотической Церкви Трех Благ. Христиане же домашних церквей имеют свободу и благовествуют по всей стране, куда направит их Бог. В этих условиях воспроизводство учеников Христовых происходит в ускоренном темпе. Мы знаем, что в наше время Разрешенную правительством китайскую церковь посещают немало истинных последователей Иисуса. Я лично знаю многих и высоко ценю их. Проблема вовсе не в птицах, содержащихся в клетке Патриотической церкви трех благ, а в коррумпированном руководстве этого политического движения и в политической власти, которую используют для управления Людьми. Коррумпированные лидеры Патриотической церкви трех благ строжайшим образом ограничили деятельность пасторов и членов их общин. Никакое служение недопустимо без их согласия. Благовестию всячески препятствуют. Всякое детское служение строго запрещается. Запрещено даже проповедовать на определенные библейские темы, например, о втором пришествии Господа Иисуса. Нельзя учить о божественном исцелении, а также об изгнании бесов. Не следует проповедовать по книге «Откровения». В домашних церквях мы просто не потерпели бы подобного вмешательства и манипуляций, мы полагаем, что главой церкви является Иисус, а вовсе не правительство. Мы отделились от патриотической церкви трех благ и держим твердый курс на противостояние всем попыткам подчинить нас государственному контролю. В ответ на это власти в Китае объявили долговременный сезон охоты на птиц. Они не могут допустить существования свободных птиц, не желающих попасть в неволю. Иногда они ловко заманивают этих птиц в ловушку и сажают их в железные клетки, но даже там свободные птицы несут яйца и воспроизводят себе подобных, приобретая множество душ для Господа и за железной решеткой. С того времени мы перешли на метод убегающих проповедников. Попросту говоря, мы проповедовали Слово Божье, а потом бежали из одного места в другое, преследуемое полицией, как и повелел делать своим ученикам Иисус. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Об этом сказано в Евангелии от Матфея, в 10 главе, в 23 стихе. В июле 1981 года, будучи арестованным во время собрания, я чудом избежал тюремного заключения. Это было многолюдное собрание верующих из 120 домашних церквей. Под покровом тьмы мне удалось сбежать, когда полицейский автомобиль остановился на станции технического обслуживания, чтобы подкачать спустившую шину. Той ночью, лежа на влажной земле, я молился Богу. «Почему они гонят нас? Почему ты не можешь защитить нас?» И тогда Святой Дух напомнил мне два стиха из Писания. Ибо вы к тому призваны, поскольку и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Первое послание Петра, 2 глава, 21 стих.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 и Его пути выше путей наших. Нам следует покоряться Богу и принимать от Него все, чему Он дает случиться. Иногда наступают времена мирные, иногда времена сражений и гонений, но те и другие времена приходят от Господа, чтобы сделать нас сосудами угодными Ему». В то время большинство наших сотрудников не могли вернуться домой, поскольку они были полицией объявлены в розыск. Если бы они вернулись домой, они были бы немедленно арестованы. Вот почему они рассеялись и благовествовали по разным городам и районам. И моя жена не могла явиться домой. Полиция приходила в дома христиан и производила конфискацию всего имущества. Наше служение стало ночным. Мы собирались тайно, по ночам, и скрывались днем, чтобы нас не могли обнаружить. Пример, оставленный ранней церковью, стал для нас большим ободрением мы понимали, что в происходящем с нами не было ничего нового. Множество верующих во все времена с терпением переносили подобные испытания до конца. Слово Божье утешало и укрепляло наши сердца. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены,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 что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Послание к Евреям, 10 глава, 32, 33, 34 стих Евангелие в течение многих веков всячески пыталось найти точку опоры на упрямо уклоняющейся от истины китайской земле. Наша земля была слишком каменистой для евангельских семян, однако Бог в свое время добился цели, основав здесь свою церковь. Страдания, преследования и узы сделали так, что Христовое Евангелие стало распространяться в Китае повсюду, причем ускоренным темпом. Если бы наша жизнь была более комфортной, то мы, по всей видимости, никогда не оставили бы своих домов. Мы же постоянно переходили с места на место, спасаясь от гонений, и благовествовали во многих провинциях, которые до того благой вести никогда не слышали. Наньянское отделение КОБ разослала по почте ордера на мой арест. Меня обвиняли в нарушениях общественного порядка. Доски объявлений на автобусных остановках и железнодорожных платформах, стены и сотни телеграфных столбов были обклеены нашими фотографиями и объявлениями о нашем розыске. Переодетые кобовцы слонялись по общественным местам, готовые арестовать нас. Меня уже задерживали несколько раз по разным обстоятельствам, но каждый раз Господь помогал мне избежать ареста, спасаясь бегством. Однажды мы проводили большое собрание в сарае на одной отдаленной ферме. Святой Дух действовал с такой силой, что верующие молились и славили Бога несколько ночей подряд. В одну из ночей мне было просто необходимо выспаться. Я вышел из сарая, где проходило богослужение и откуда доносилось громкое пение, и улегся в поле на приличном расстоянии. Я крепко спал когда прибыли кобовцы и начали арестовывать служителей. Их затолкали в машины и доставили для допроса в полицейский участок. В полиции знали, что на этом собрании выступал я, и им очень хотелось арестовать меня. Кто-то выдал, что я где-то отдыхаю, хотя никто не знал, что я отправился поспать в поле. Полицейские перевернули вверх дном все строение, но найти меня не смогли. Затем они догадались выключить дизельный генератор и в наступившей ночной тишине попытаться определить мое местоположение. Вскоре они услышали шум, доносившийся с кукурузного поля. Так громко я храпел. Кованные башмаки полицейских тотчас разбудили меня. Однако я спал в поле, а не в сарае, так что властям не удалось доказать, что я принимал участие в собрании, и тогда меня, нехотя, отпустили. Подобные происшествия были первыми за многие годы испытаний и гонений. Господь нас начал учить тому, что значит идти путем гонений. Из свидетельства «Делинь» В начале 80-х годов ни у кого из нас не было Библии. На сотни верующих нашей Церкви имелся только один экземпляр Нового Завета. Мы начали получать Библии немного позже, по завершении операции «Жемчуг» в результате которой отважные христиане из зарубежных стран доставили в нашу страну миллион Библий на китайском языке. Все Библии были отсыревшими, так что нам приходилось сушить их на солнце, страница за страницей. Но это было не важно. Эти Библии стали для нас дороже золота. В те дни... Когда Юн выступил против марионеточной церкви «Трех благ», мне было видение от Господа. В этом видении я подошла к зеркалу на стене. Всмотревшись, я увидела в нем себя с двумя книгами на голове. В видении я могла летать, как птица. Мне было так просторно. Потом с книгами на голове я приземлилась на скале. И вот я стою на скале, и много озлобленных мужчин и женщин освистывают меня и бросают в меня грязью. Они хотели поймать меня, но когда было нужно, мне всегда удавалось отлететь от них. Господь показал мне, какой станет моя жизнь с мужем. Мы будем свободны в духе, но у нас будет множество врагов, которые постараются уничтожить нас. Мы можем летать в духе, однако всякий раз приземляясь будем гонимы. Таким было ясное откровение о моем будущем. В то время я не поняла этого видения, но годы шли, и я видела, что все происходит точно так, как Господь показал мне тогда».